Дать? да да здравствуйте дорогие друзья приветствую вас с горы ермак поскольку мы находимся сверху тут достаточно сложно но вот то что вы видите да это вот а, тут легенды конечно как везде придуманы а, три скалы ермак ермачих ермачонок все как у нас любит народ ну вот посмотрите на этот один а, чудесный великолепный естественно а, нерукотворный камень Который имеет кубическую форму да, Друзья мои, кто а, потерял возможность Поехать в какой-нибудь Иран В какой-нибудь Бальбек а, Куда-нибудь на пирамиды Пожалуйста, вам Урал Я думаю, что это можно найти Буквально на любой горе Но мы сейчас находимся на горе Ермак Которая рядом с достаточно известным местом Кунгурская пещера Которую мы вот только буквально там час назад посетили вот, и э, что хочу сказать, что, в общем, мы знали, все ехали первый раз, э, мы знали, что она известна как э, ледяная пещера, там очень красиво ледяные сполагницы, особенно, естественно, зимой, вот, в общем, но, тем не менее, мы точно понимали, что мы там увидим, и предчувствия нас не обманули, потому что в очередной раз мы видели ту же самую историю. Я предполагаю, не могу сказать, что называется за всю планету, да, потому что не везде мы еще были, но то что большинство гор полые я пока вот мы тут у нас было такое крутое восхождение через бувераки, в общем мы тут сделали большой такой круг по этой горе забираючись может быть потом покажем а, тут уже не так высоко мы где то наверное ну видите еще вверх там далеко уходит может показать что вот, ну, мы где то наверное а, ну, в середине да то есть мы были гораздо mm -hmm. выше поэтому спустились сюда потому что снизу подъема нет она практически отвесная вот и значит пещера там минимум 80 метров над головой Кунгурской пещеры значит, что мы предполагали там увидеть? мы предполагали там увидеть то же самое, что мы видели в Абхазии не только в Новоафонской пещере но там еще есть и пещера, которая по-моему, если мне память не изменяет называется Адам она гораздо менее известна это в сторону Грузии туда недалеко уже от границы там есть пещера, которая совершенно очевидна я думаю, почему она не распиарена, потому что это э, совершенно очевидный, неприкрытый тоннель, э, ну, сферический, э, где на, на протяжении, прям, достаточно протяженности большой, он ровный, там, ну, он затек вот этими сталактитами снаружи, там что-то стояло, по нашей версии, чуть ли не какая-то техника, которая заросла вот этим вот известняковым налетом, покрылась, значит, вот вот а, всякими там а, изображениями, ну, вот, ну, вы знаете, да, натеками, потеками, что это стало похоже, там, конечно же, есть человек, который эту пещеру охраняет, и где он все время рассказывает, что вот тут черепаха, посмотрите, вот тут вот, я не знаю, там то, тут все, вот это вот там гриб. Вот. и все это делается с единственной целью, чтобы люди не начали думать, не начали обсуждать, не начали видеть, что они видят на самом деле. Вот а, самая одиозная пещера с точки зрения рукотворности и очевидности рукотворности, да, еще там уходил совершенно прямой тоннель внутрь, а, в гору, еще глубже, но он был затоплен. Ну, ну, сферический такой, нормальный себе, вот как горнопроходческая техника идет, да, вот как вот метр, тоннель в метро, да, вот приблизительно... Такой тоннель, как в метро, только без вот этой вот наружной отделки. Вот. И на Новом Афоне, когда мы были, то совершенно явная рукотворность и то, что эта гора вскрыта. Да, еще что хочу сказать, что когда в Турции, я помню, мы ездили с Анталийского побережья в сторону Памуккале, там вот наверняка многие из вас ездили, там, когда вот едешь очень долго, это такие, есть там прям горы-горы, а есть просто такие, ну, невысокие, типа, вот как вот уральские, там, уральские же горы, тоже древние, типа, они низкие. Вот такие вот. Я еду, говорю, посмотрите, вот это все остатки белых городов. Это все под, под грунтом, под землей, белые камни, полые, а, полые поверхности. Это я говорила еще, наверное, лет, я не знаю, там, 6-7 назад. Хорошо, что в открытую люди не крутили у виска, да, но смотрели на меня такими вот глазами. И тут, прошлым летом мы ездили в Помукале, в прошлом или позапрошлом, по-моему, Вот, и ехали мы, ехали, и вдруг одну из вот этих вот гор, холмов, она оказалась вскрыта. И экскурсовод говорит, вот начали добывать мрамор. То есть все эти горы мраморные, то есть это белый камень внутри. Вот, и там было видно срезанная часть, вот эта вот, часть грунта срезана, уже срезана, добыта уже часть мрамора. И э, для меня это было, знаете, такой маленький триумф, потому что э, это юридическое доказательство, что я не брежу, как минимум, это действительно белый камень, это мрамор. Э, вот, и э, здесь мы видим все то же самое. Вот если э, сейчас бы у нас был какой-нибудь э, инструмент которым можно поскрести то, что вот сейчас показываем на камеру, то вы бы увидели, что это все тоже белый камень, это белый, белый мрамор. И когда мы были в Кунгурской пещере, ну вот он порыжал тут немножечко глина на поверхности, мне нечем поскрести, но мы скребли такой камень в пещере, он белый. Причем мы были не первые, периодически попадались такие небольшие, скольчики а, на сводах пещеры и все они были кипельно-белого цвета то есть это белые меловые горы мраморные горы полые внутри с очень серьезной гигантской разветвленной системой тоннелей ходов и кунгурская пещера это такой относительно небольшой кусочек куда пускают людей куда где более-менее облагородили да, и, значит, вот такое типа развлечения. Причем стараются показывать лед, стараются показывать воду, хотя ключевой, конечно, это структуры пещеры и а, масштабы, масштабы вот этих всех сооружений. При том, что они сами говорят, что это только верхний ярус этих пещер. Есть еще известно как минимум два таких яруса, куда доступа нет. Ну, иногда спускаются спелеологи. Мы проходили, например, недавно открытый проход где просто написано запрещено, да, ну почему, ну, заботиться о нашем, естественно, здоровье и безопасности, о чем же еще можно заботиться, да, так вот, полностью подтвердились наши предположения, мы выложим фотографии, там какие-то видео есть, с вот этими тоннелями, входами, где-то видна остатки потолков, где-то мы видели, но ну, не то, что каких-то там, знаете, орнаментов, надписи мы не видели, но мы видели абсолютно, понятно, что рукотворные, вот такие крестообразные над, как надпилы, пропилы в камне, причем часть она была на своде, а часть это была обрушившаяся часть, которая вот такая же точно в камня лежала в воде. Вот, друзья мои, что для меня подтвердило все предположения о том, что мы найдем в Кунгурской пещере, что какое-то время назад, не берусь пока утверждать, когда, но если брать вот люди, которые говорят, что потопы у нас были в 18 веке, в 19 веке, и что лилось очень много грязи на землю, да, это скорее 19 век, когда лилась грязь, а 18 век это огромная вода и э, гибель, э, мор, просто практически всего человечества. Вспоминаем Перосмане, Перосмане же, кто у нас, э, не, не ошиблась я сейчас, кто у нас э, а-ля руинисты, э, итальянские художники-руинисты, по-моему, Перосмане, мне ну, кажется, я не обманул. но если обманула, приношу извинения, мы подпишем там, внутри поста, но это всем известные авторы, которые считают, что они фантазировали да, про пирамиды в Европе, про огромные руины, которых сейчас не все есть. Некоторые сохранились, но большинство сейчас просто не существует. Они тоже мегалитические. И мегалитическая кладка прослеживалась глубине горы, да, и э, вот с этими огромными сводами, залами. То есть, ну, я понимаю, что это бесконечно просто. Зал, проход, зал, проход, зал, проход, сложной структуры. А здесь мы с вами видим небольшой выход, вот такой вот абсолютно ровный, если вы видите, срезанный, да, обработанный камень, потому что он, ну, ну вот еще тут видно, что вот он абсолютно ровный. Я уверена, что если отсюда счистить э, землю, мы увидим, ну, не знаю, что это, пирамида или какое-то другое сооружение, как это выглядело, когда это только создавали, я могу только предполагать, но ну, вот видим, что видим, это вот только один кусочек, и они здесь есть еще, но все показать очень сложно, вот делимся такой частью, которой мы вот можем задокументировать, да, ну еще видим, конечно, обгорелый камень, который в пещере нам рассказывали, что, конечно же, с факелами ходили, причем почему-то копоть от факелов попала на камни, которые лежат внизу, ну, как-то вот вот такие, бывает, знаете, такие факелы, которые горят не вверх, а вниз, так вот, вот понимаем, просто мы плохо физику учили, а, конечно же да так бывает вот ну и вот здесь вот а, внешний выход и тоже видим что это прежде чем зарастим мхом завалиться деревьями валежниками и а, под землей да это это еще какой-то термической обработки мрамор в пещере временами просто выкипал то есть он выгорал как вот выкипал там прям а, тоже я надеюсь будут видны фотографии вот ну и вот тут еще можно показать, э, вот этот, вот, э, что, ну, это, что это белый камень, вот с этой стороны. Вот. Вот. Вот. И это, наверное, просто первое, первое такое, пока еще все свежо, вот мы только что оттуда, да, и сейчас мы находимся тоже, собственно, на такой же точке горе, только сверху. Вот, и э, все наши предположения, о, естественно, о, о рукотворности, о глобальности структур. Вот этих пещер, да, о том, что перед потопом или люди ушли под землю явно не от хорошей жизни. Причем я предполагаю, что это были не одна цивилизация, не только человеческая. Но ну, приблизительно привет, пустыли, ну колец. Вот. И что было какое-то совершенно глобальное нападение с тотальным уничтожением коренного населения, и дальше уже на руины, вы знаете, есть такая версия, да, что то ли там биороботы, то ли э, люди со стертой памятью заселялись, да. после совершенно катастрофических... Э, мы видели э, в нескольких местах то же самое, что в Абхазии. Сверху прокру... э, дырка, причем она круглая, из нее э, высыпана земля. Ну и типа так вот... Э, случайно осыпалась, понятно, что 80 метров кольцевой, кольцевой дыры, просто такой тоннель, колодец кольцевой, да, и, и внизу обсыпавшаяся земля, ну, никакая подвижка коры, никакая там, не знаю, вода так не делает. Понятно, что это а, либо были тоннели шахты, которые использовали жители, которые жили под землей, либо это а, проникновение, внедрение, было под землю для того, чтобы добраться до людей, которые там прячутся и уничтожить. И пока что мы находим, мы пока находим руины. И э, Абхаз, в Абхазии, да, э, Новый Афон и вот здесь вот Кунгурская пещера были скрыты, были разрушены. И прежде чем туда пустить людей на экскурсии, все следы были э, спрятаны, что нельзя. Там просто очень много где просто заложено камнями какие-то проходы, чтобы люди не лезли, куда не положено. Вот есть проложенная тропа, будьте любезны, наслаждайтесь. Вот. Все попытки высказать альтернативные версии происхождения пещер, либо задать вопросы, вызывали классическое, достаточно такое обидчиво-агрессивную реакцию, человек продолжает, причем говорить текст, причем ощущение, что даже слово нельзя поменять. То есть вот когда мы задавали вопросы, человек останавливался на секунду, да, и потом продолжал ровно с того, вот как программа, знаете, записано аудиогид, да? только у этого аудиогида есть некий интерфейс в виде человека. Мы с этим сталкивались на первый раз, и сегодня мы столкнулись с тем же самым. Все сделано для того, чтобы люди не задерживались в пещеры, не могли никуда залезть, не могли рассмотреть какие-то нюансы, для, того, для этого там лед натащили где-то в пещеру специально. Просто глыбы льда нарезанные лежат. Мы должны на него смотреть. То есть не на пещеру, а на этот лед. Или, например, в одном месте просто какая-то из пластика или из чего-то там летучую мышь туда налепили. Понимаете, зачем? Или вот елку. Там зал такой. Там надо на елку смотреть, которая, значит, по 7 лет не высыхает. Значит, как бы случайно все происходило. Опять же, на самом деле происходит такой момент, что смотрите на что угодно, кроме того, что вы видите на самом деле. Поэтому желаю нам всем видеть, задавать вопросы, пусть мы где-то ошибемся. Правда обязательно восторжествует. Мы рано или поздно будем точно знать, что произошло с Землей и человечеством, кто мы, наследниками чего мы являемся, что мы можем, и, соответственно, исходя из этого, мы сможем сделать что-то, сделать какие-то выборы, понимания, действия, шаги, которые сделают нашу жизнь лучше. У нас есть для этого все шансы. Привет вам из очень интересного, сильного места а, в районе Кунгура с горы Ермак. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч!